Сорт острого перца язык дьявола шоколадный Такие вот морщинистые перчики они относятся к виду капсикум чиненс острота у вот такого перца от 125 тысяч сковелей до 350 это ну, очень острый сорт Он практически может сказать как перец хабанера на улице сильнейший ветер так что приходится держать все это руками Задувает. Высота такого перчика от 70 сантиметров до 1 метра. Созревает он от зеленого цвета, потом становится коричневый, а потом уже становится шоколадного цвета. Вкус у него такой же, как у хабанера. На вкус этот перец сладковатый. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Это высокоурожайный сорт. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике. Длина таких стричков может достигать от 5 до 10 сантиметров. А диаметр у них от 2 до 3 сантиметров. Довольно высокоурожайный сорт. И очень-очень приятных на вкус стричков. Этот перец имеет легкий фруктовый вкус. Очень сладкий и необычный, как у хабанера. Очень красивые стрички шоколадного цвета. Это вот такой вот интересный перчик. Такой непонятной формы. Остроносый. Морщинистый. Темно-темно-шоколадного цвета. Перец очень плотный, очень упругий. Какая-то неинтересная форма. Давайте взвесим одну перчинку. Посмотрим, сколько она весит. Так, эта перчинка весит у нас 7 грамм. Давайте посмотрим остальные. Тоже 7. Этот перчик может быть весить до 15 грамм. Плоды у него могут быть немного э, больше, чем примерно сейчас у меня. Так как он у меня растет в таком месте, где мало солнца. Плоды не очень крупные. Сейчас мы разрежем его и посмотрим, какой внутри. Вот так выглядит он изнутри. Толщина стенок где-то в пределах полутора миллиметров. От полутора до двух. Насыщенный аромат у него сейчас такой исходит. Очень приятный. Внутри тоже шоколадного цвета. Довольно сочный. Три камеры. Очень приятный, очень высокоурожайный сорт. Так что я советую всем выращивать такой сорт у себя дома. Он неприхотливый и дает большие урожаи.